Я в России рожден Родила меня мать в пору яблок И в пору задревшего хлеба. И велела мне песню в дорогу подвать И дала в изголовье мне синее небо. Я смотрел на него облака, облака. Синий вес поперек перерезала птица, все течет и течет голубая река, А воды из нее никому не напиться. Нет, на землю обратно, Скорей обнимать ее жаркие травы в июле, Пить живую прохладу студеных морей, На далекой доставе стоять в карауле, Дорожить ее, ее до цветка лепестка, от несхватного гостя, от хмара, от сглаза. Пусть ее не коснется лихая рука, Твоедушная песня и лживая правда. Пусть живет она в добром здоровье всегда. Пусть до сердца ее не достанут печали. Шестьдесят мне кукушка считала года. Шестьдесят. А дорога, как будто в начале. Будто только вчера я отправился в путь. Мир вокруг удивительно свежий, и прекрасен. Ко всему приглядеть ничего не забудь. Равнодушный, как черная оспа опасен. Мир еще разгорожен барьером идей. Еще делят людей на цветных и на белых. Слышишь? Негры поют О России моей, О земле справедливых, Свободных и смелых. Я в России рожден, Я люблю ее так, Что словами всего И не скажешь, конечно. Если друг, Так уж друг, Если враг, ну, а если любовь, то уж это навечно. Зла не помнит Россия, побитым не мстит. Может, хлебом и песней с тобой поделиться. Добрым гостем придешь, от души угостит. Спрячешь камень за пазухой, горе случится. Посмотри ей в глаза, не предаст, не солжет, Кто слабее ее никогда не обидит, И всегда она слово свое сбережет. И за черную тучей солнце увидит. Может, солнце вот это вело Ильича? Шандарские ночи Метели косые Каторжане Брели кандалами стуча Вдоль Владимирки Бабы держали босые Их какую Таил в себе Силу народ Сколько было в нем Смелой мечты и отваги Чтобы встать Распрямиться Рвануться вперед И от солнца Дожить в своей красной плани, Я в России рожден И куда не пойду Где б мои не ступали Дороги земные Все, что в сердце храню Что вместилось в груди Я не необъятнейшим слов